Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня 24 октября 2017 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Константин, у нас прямой эфир. Вещаем мы из Западной Европы. До новой исторической эпохи у нас осталось 11 дней. Вот сегодня мы, не сегодня, а вернее только что сейчас, вот выложили обращение, вернее его выкладываем. Оно закачивалось. Были проблемы с интернетом. И поэтому такая вот задержка. Выложили обращение на безумный Грети. На безумной Грети выложили обращение. Внизу будет описание под нашим. Да, ссылка будет вот под этим видео в этой программы, с которой я сейчас вещаю. Так что Прошу всех распространять обращение. Ну, оно такое рамочное, да, вот что мы делаем и, и, и, что, и, и что мы требуем. Чего хотим добиться своей революции, каким образом будет механика вот этих революционных действий. Значит, и полное обращение, ну, то есть, это текст был «Возвание». Текст речи фактически, да, а вот речь напечатанная будет завтра, наверное, или сегодня. Сегодня большой текст мы повесим на 5.11.17 на сайте, то есть весь текст. А укороченный вариант листовка. Ну, или сегодня или завтра э, будет вывешена, и эту листовку нужно распечатывать, раздавать э, и в общем-то всячески тиражировать. Также мы ее там в Твиттере оттиражируем от, и в других, э, на других ресурсах. Просим всех э, продвигать идею 5-11, идею революции, идею того, что э, в России. По конституции единственным источником власти является многонациональный народ. И свою власть он непосредственно осуществляет путем референдума. Но так как путинцы захватили власть незаконно, удерживают ее и не дают нам проводить никаких референдумов, никаких нормальных выборов, мы делаем непосредственный референдум. То есть выходим и голосуем. Нам надо выйти большинство и проголосовать. Нахрен всех этих. Козлов, Вот что нам нужно сделать. Просто отголосоваться и дальше уже получить, наделить полномочиями. То есть, народ должен наделить полномочиями тех, кто будет выносить их. И все. Вот, я думаю, очень просто. Мальцев, ты сам-то веришь в то, что говоришь, естественно. Если бы я не верил в то, что я говорю, я бы не делал. Надо быть идиотом, не верить в то, что ты говоришь, и рисковать своей башкой, да? Наверное, как-то это вот не соотносилось бы, наверное, тогда бы у меня была какая-то странная психика. Вот просит нас зачитать в эфире. «Здравствуйте, Вячеслав, меня зовут Иван Дмитриевич, мне 65 лет, но еще работаю дворником. Возьму на прогулку метлу с компьютером, не дружу». Поэтому внучок пишет, смотрю у вас постоянно. Телевизор выключил уже давно. В одном из ваших эфиров друг народа написал вам про задержку за зарплат детсадам и школам. Так вот, зарплату выплатили через два дня, а в тот же день... «Выставили оцепление вокруг Абакана, все машины снимали на камеры. На завтра глава города собрал директоров школы детсадов, пригрозил увольнениями, сказал, что люди, чтобы люди не писали никуда, а еще днем позже были проведены учения в Минусинске по разгону демонстрации». Мы показывали эти учения. «Я вижу, что власти боятся, но и люди боятся. Хакасия считается красным регионом». А -а -а, так, так, так. И вот... Ага. И поэтому прошу вас зачитать в вашем эфире по возможности вырежьте этот фрагмент в отдельный ролик. Следующий. Хакасия. Самоорганизация. Все едем в Абакан. В 12 часов от парка культуры и отдыха по проспекту Ленина к памятнику воинам Великой Отечественной войны и мирной акция без оружия. С собой цветы для возложения к памятнику и плакаты, на которых пишем «Статья 3 Конституции» и так далее. Да, отлично, очень хорошо. Вот также сейчас я здесь прочитал, пока мы готовились, ждали, пока все загрузится, что купил рюкзак «Роллтона». И сразу вспомнил рекламу. Помнишь, как там Ролтон у каждого свой, да, и там, там надо было кремлевцев с бутербродами с икрой. У них такой Ролтон. Вот еще здесь написали, что в Телеграм кому-то пишут мусора, и там все советовали посылать нафиг. В общем-то я с этим согласен. Значит, что? Ссылка у нас появилась под видео, под передачей на безумную Грету на возвание. Вот журналистка Эхо Москвы поблагодарила всех за поддержку. Да, Татьяна Фельгенгауэр, а, в общем-то, пишет, что чувствует себя там более менее но ну, я не знаю после того, как по горлу ножом ударили, как можно себя чувствовать. Ну, в общем-то, она сказала, что впервые за 16 лет выспалась. И, в общем-то, всем желает счастья. Ну, и мы тоже ей желаем всего самого лучшего. Вот. Пишет она также, что через трубочку дышать прикольно. Ну, не знаю, не Боец, знаю, не знаю не да, насколько прикольно дышать через трубочку. Да? Все-таки хотелось бы дышать выдыхать, выдыхать, впускать и выпускать из себя все, что возможно, не через трубочку, а естественным путем. Поэтому желаем ей здоровья. А вот бывшие коллеги вот этого Бориса Грица написали, что он не имел отклонений. То есть сейчас все пытаются заявить о том, что он психически больной. Собственно, я тоже изначально так почему-то и подумал, но его действия говорят о том, что он достаточно сознательно все это выполнял, и если есть, мне понятно, что нормальный человек такое не сделает. Ну, то есть, здесь речь идет о вменяемости, и я не допускаю вообще ни, ни на секунду, что он не вменяем. Я абсолютно убежден, что его действия сознательны, и, ну да, может быть, у него проблемы с психикой, но... Это не является решающим. А вот я говорю, коллеги говорят, что и нет никаких проблем. Странно это дело, конечно, очень странно. Ленинский районный суд Ульяновска оштрафовал активиста движения «Открытая Россия» Андрея Извекова на 10 тысяч рублей за возложение цветов к памятнику жертвам политических репрессий. Об этом сообщает правозащита открытой России. Представляешь, то есть люди пошли, положили цветы к памятнику, их сластали, сказали, цветы к памятнику класть нельзя, потому что это массовое мероприятие и так далее. И вот тут напрашивается вопрос, а если кто-то помрет, да, и нужно будет хоронить человека, Почему вот они тогда похороны не считают массовым мероприятием? Это массовое мероприятие. Массовое. Заявлять надо о нем, а почему не надо? Там же, да, там же не написано, кроме похорон там, и так далее. Согласовывать там, за 10 дней, это шествие. Быть, там сотрудника с медицинским образованием. В аптечку и так далее, и так далее. А еще надо идти, вот мы идем смотреть Чапаева, потому что е годы писали. То есть, если сейчас идти в кино толпой, то надо тоже заявлять о каком-то там массовом да, мероприятии. Если идти на, на кладбище, как у нас любят по различным праздникам. родительский день. Ну да. Так Том что, и этот вот товарищ, как его, толстенький, то он же в мае запретил умирать в КНДР. Знаешь, что с 1 по 10 мая нельзя было в КНДР умирать. Ну, и умирать, наверное, можно было, хранить нельзя было, да. Ну, в общем-то, заявлено было, что умирать. Так вот и Путин должен скоро заявить, что нельзя помирать. Вот я сразу же вспоминаю вот его... Изображение до да, 1863 года. Но говорят, что оно еще раньше 1818, а просто э, перепечатка была 1863. Вот посмотрите, как похож демон Вал. То есть вал это тот, который. Где основной храм Вала находится? В Сирии. В Сирии основной храм Вала, представляешь? Мы хватались оттуда. Да, не, ну я к тому, что странное совпадение, такая любовь к Сирии у Путина, и так он похож на изображение Вала, да? И причем... Не, ну понятно. Знаешь, в русском языке от Вал, какое слово есть? Ну, балбес. Без. Да, бал, вал, балбес. Без вал. Вот интересно, да? Полицейский пригрозил убийством волонтеру штаба Навального в Королеве, который сравнил его зарплату со средней Швейцарии. Город Королев находится в 10 километрах от Москвы. Ну да, вот езжай в Швецию живи, там он ему сказал, но ну, а потом сказал, не, как, не зли меня, убью, да, как э, мафиози в, э, в фильме Невероятные приключения итальянцев в России. Только он еще, он сказал, слышь, я тебя найду и убью. Да, я посмотрел ролик забавный полицейский, вот его теперь точно запомнят, найдут и не дай бог. Ну да. В Рязани число пострадавших при ДТП возросло до 18 человек, сообщили в СУСК, Следственное управление Следственного комитета. Да, такая жуткая авария произошла, что маршрутка под желтый проехала, ее кто-то насадил, она вылетела и навстречу из Хендайм столкнулась. В общем, сейчас опять начинается волна на общественном транспорте аварий. Народ Весь разогрет очень сильно. Так что всем нашим, кто едет в Москву, в Питер, я рекомендую очень внимательно езжать. Очень внимательно. То есть, держите свои полосы. И так, когда обгоняете, обгоняйте уже наверняка. Потому что много предпосылок к тому, что будут аварии. Поэтому очень аккуратно езжайте. Если будете постоянно, так сказать, ехать со включенным мозгом, то ничего страшного не случится. И, на, двигаясь на революцию, помните, это самая ответственная поездка в вашей жизни. Да. Да, это очень важно. Поэтому, если... Сейчас нам некоторые позвонили, говорят, что там э, есть какие-то в городах определенные сложности. Езжайте в Москву, езжайте в Питер, езжайте в ближайшие города «Миллионники». И наша задача создать там максимальную волну, как можно больше людей вывести для того, чтобы потом вышла и вторая, и третья волна. То есть наша задача выйти и не уходить, пока не будут удовлетворены требования, пока мы не отстраним от власти Путина, Медведева и всех прочих. Пьяный житель Архангельска избил приехавшего к его собутыльнику врача. Да, такая классическая тоже ситуация. Люди бухают, бьют врачей. Я помню, в, в Самольском поселке был дом, пьяный дом называли. Трудная семь. Если таксист, или кому угодно говоришь, там прудные семья, Говорит, пьяный дом, что ли? <laughs> <laughs> Вот. И вот врачи, Нет, не поедут. Да, врачи, которые ездили на вызов туда, они обычно звонили прежде в заводской отдел и просили как-нибудь там их поддержать. <свят> да. Так что сразу вспоминается по этому поводу. Анекдот, помнишь, когда звонят там пьяный голос ночью, звонят, э, Зинт, это скорая помощь? Говорят, да, скорая помощь. «Приезжайте, Ванька штопор проглотил». И вдруг повесили. Ну, опять через некоторое время. «Извините, это скорой помощь». «Да, да, скорая помощь». «Приезжайте, Ванька штопор проглотил». «Адрес, адрес скажите». Опять «мык, мык». Все, повесили трубку. Третий раз. «Это скорая помощь». «Да, ну вы адрес скажите, мы приедем». «Не приезжайте, мы вилкой открыли». В трех регионах России сорвана подготовка к отопительному сезону. Да, этот вот Козак сказал, что в южном там этом округе, в трех значит, регионах, в южном федеральном округе сорвана подготовка. Я удивляюсь, да? Я это думаю, что она создана, создана, создана, сорвана везде. Абсолютно. Просто что-то запустили, а что-то не запустили. Сейчас есть даже в самых холодных регионах отдельные ну, прям микрорайоны, которые не отапливаются до сих пор. Поэтому нам со всех сторон пишут, мы об этом знаем. Постоянно отключаются какие-то подстанции, вот там, то, то в, в Балтийске, да, то в Мурманске, то еще где-то там ближе к Байкалу вообще. Ну да, это, наверное, от перегрузки из-за того, что батареи не греются люди, включают обогреватели, и подстанции не выдерживают. Вот хакеры атаковали сайт Интерфакса и потребовали выкуп в биткоинах. Ну понятно, в общем-то, они не только сайт Интерфакса атаковали. По нашим сведениям, они атаковали большинство СМИ российских. Да, только те отмалчиваются. Понимаешь, это такая особенность сейчас, что лучше такие вещи не говорить. Я так понимаю, у Интерфакса они вообще все заблокировали и сказали, что разблокируют, если денег пришлете. Вот интересные хакеры, я бы им рекомендовал как-то вот иметь в виду, что 5 11-го, года в России будет революция. Да? И их знания очень потребуются нам. Да. Офицеры отметил увольнение расстрелом. Да, ну это вот вчерашний разговор по поводу того, что офицер, ну там вчера неизвестно военнослужащий убил четверых, а потом его убили пятым. И вот ты знаешь, чем больше рассказывают, тем больше вызывает у меня это оторп и недоверие. Потому что, ну, я понимал бы, если бы это был там малолетка какой-то, дух, да, его там все чморили, он взял, там расстрелял четверых, его пятого убили. А здесь старший лейтенант, которого якобы собирались увольнять, уроженец Дагестану, а он, значит, узнав, что его собираются увольнять, выпил и расстрелял своих сослуживцев. Интересно, зачем? Но я понимаю, так он бы расстрелял тех, кто хотел его уволить. И зачем расстреливать своих подчиненных? То есть нет ни одного логичного ответа на самые простые вопросы. То есть вот опять создается спецкомиссия какая-то. Но как прекрасно представляешь. 4 и пятый труп да. вот он во всем виноват вали все на мертвого это главный принцип э, так сказать в уголовных делах который обычно используют э, те люди которые реальные совершили преступление то есть валит на мертвых у него уж не спросишь никак угу. опрос показал что россияне считают важнейшим критерием качества жизни Мальцев не говорит, я прошу, распечатайте на местах хотя бы под 10-20 копий, кидайте почтовые ящики. Народ просто не знает про 5.11 распространять среди военных и полиций. Э -э -э без них кровь. Да, мы говорим об этом. Распространяйте. Сейчас вот мы э -э на 5.11.17 на сайте все повесим. И особенно э короткий вариант. Опрос показал, что россияне считают важнейшим качеством жизни. Да, важнейшим качеством жизни россияне считают, как говорят, здоровье. А здоровье, ну, его очень-очень а, любят говорить, что здоровье не купишь. На самом деле здоровье можно купить. И если каждый отдельный гражданин не может купить здоровье, то здоровье нации можно купить, если расходовать достаточно средств на здравоохранение, на материнство и детство. И тогда получается очень интересная картина. То есть, с точки зрения статистики, получается, здоровье можно купить. С точки зрения отдельного человека, ну да, заболел какой-то тяжелой болезнью, ну все, здоровье уже не купишь. А вот с точки зрения больших цифр можно, ну видишь, вот у нас считают путинцы, что а чё им здоровье все равно не купишь, все, все равно они все проедят, да. Зачем, вам да зачем вам деньги? Поэтому Правда. они Правда. их да, тратят как хотят сами, а люди вот считают важнейшим критерием здоровья, а этого здоровья не могут получить, потому что здравоохранение на нуле, питание По... на нуле. Обслуживание да. на нуле, и поликлиники вводят в строй с окнами, что она стоит на коленях. Вот здесь вот Юрий Козлов пишет, соратники из партии националистов регионной подали заявку на русский марш. У них спросили, почему мало людей в заявке. Ответили, что все поехали в Москву порядок наводить, а потом и до вас доберутся. Они побледнели, говорит. Ну, да вот Мальцев это либеральный проект. Разве это не очевидно? Человек говорит про революцию, никто в автозак не запихивает. Кого не запихивает? Меня, что ли? Меня запихивали миллионы раз в автозак. Тут за репост тюрьму сажают. А на меня дело уголовное? нет, что Александр За, Великий. александр революция 17-го да, года. Здравствует революция 17-го года. Экстремизм да, да, разыскивают все полиции мира, блин. Отлично. Какой тут репост? Не до репостов. Не дошли еще до репостов. Представляешь, какой придурок? Вы хоть тролли, это там как-то, ну, знаю. да, а вы вы их как-то инструктируете, с кем дело они имеют. Понабрали по объявлению, погулить не с кем. <с Дорковский не поддержал призывы Навального к бойкоту выборов. Да. Ну, в общем-то, выборов, конечно, никаких не будет и не должно быть. Вернее, они должны быть в 2018 году, но уже без вот всей шоблы путинской. То есть, единственно возможный вариант выборов, единственно возможный, это сейчас мы делаем революцию. Сейчас в, на местах Избираем делегатов. Эти делегаты избирают правительство переходного периода. Те, кто будет в этом правительстве переходного периода, не имеют права баллотироваться в 2018 году, чтобы не было этой преемственности власти. Да, они обеспечивают нам выборы, они обеспечивают нам жизнедеятельность страны до 18 марта 2018 года. А там, кто хочет, пусть идет на выборы президента. Госдумы, Совет Федерации в соответствии с Конституцией и чья идея победит, чья идея окажется более жизнеспособной, тот дальше и поведет страну. Вот и все. Это самый простой вариант. Панфилова призвала перенести выборы. Да. Причем она сказала, что это ее личное мнение, но вы же понимаете, то есть вброс сделан. Вброс сделан по поводу переноса выборов. И если все станет очень фигово, у них э, какой? Я, я знаю, да как скинули эту информацию, она была еще в июле. То есть, они прорабатывали там у Кириенко, что делать, если, значит... В будут очень сильными 5-11, но не достигнут критической массы, а усиление пойдет туда ближе к, вот, к выборам президента, так называемого. Они не регистрируют Навального, там всех обламывают, и вот народ собирается вывалить на улицу. Да? То есть если, если бы а, крайний день, то есть день выборов, у них не было бы выхода никакого. Они почему и там, Собчак, а не Навальный? да, Потому что они хотят, чтобы шухер произошел несколько раньше. Для того, чтобы если они не выдерживают, они просто обнуляют. Говорят, так, все военное положение, никаких выборов и так далее. То есть, видите, как все плохо. Там Америки, злодеи там на нас налетели. Против нас ведут войну и так далее. И вот я так понимаю, что этот план у них там в голове имеется. Хотя это самый дурацкий план, который только можно придумать. Да. да. Жена Чубайса, муж Бажены, кто вошел в штаб Ксении Собчак? Ну, причем Бажена это написала, что она в шоке, потому что она этот вопрос не обсуждала. Ну, жена Чубайса, понятно, и там, я так понимаю, масса людей, которые были в штабе Прохорова. То есть, им, всем этим людям дали работу, им так теперь хорошо, представляешь. То есть, они так метались, и там в Кремле тоже думают о том, как бы дать работку, вот этим товарищам, которые могут создать проблемы. Ну, чтобы они создали проблемы, вот есть очень хорошая, да, кандидатура Собчак, которая вот, провела пресс-конференцию, сказала, что она будет, значит, вот раздавали, вернее, наклейки с надписью «Я против». Я против. И Собчак назвала свою компанию против всех. Но это не против всех компаний. Это компания за Путина. Мы же понимаем прекрасно. Мы взрослые люди. То есть, вот э, КГБшная бюрократическая система даже не могла. Э, отбросить свои вот эти основные принципы. А какие основные принципы? Ну, там в администрации президента утверждают кандидатуры. Кто же будет против Путина? Ну, давайте подумаем про Собчак. Ну, давайте подумали, значит. Ну, давайте выдвигаем ее. Но обязательное условие этой бюрократической системы – встреча с папой понимаешь, встреча с Путиным, то есть обязательно нужно было встретиться и утвердить, как он утверждает губернаторов, как он утверждает там различных руководителей министерств да, да. и ведомств, чтобы там, ну, как бы присягнули, да, то есть здесь должна быть непосредственная присяга, и он, и он же себя воспринимает еще как большого КГБшника, умеющего вербовать, так, чтобы посмотреть в глаза, прям вот до самого дна так увидеть этого человека, там ничего не изменилось. И когда спрашивают, вот как относиться, ну, как хотите, вы можете к этому относиться, но нужно понимать, что... В чьих интересах действует человек? Кому выгодно? Когда вот ты что-то делаешь, ты спроси себя, в чьих интересах я действую, кроме своих собственных. И все сразу становится на места. Если тебя используют в темную, то ты будешь видеть, что тебя используют в темную. Если это в интересах там, определенных людей, которым ты не хочешь помогать. Да? А если, вот как в случае Собч Собчак, ее не используют в темную. Она действует в интересах Путина. Это совершенно очевидно. Да, всем очевидно, что она действует и в своих интересах, и в интересах Путина. Да, и вот Собчак сказал, Путина человека я оскорблять не буду. А Путин не люди она будет оскорблять человека, может, она и не будет оскорблять, а Путина не люди. Будет она оскорблять? Интересно насчет вот человеков и нечеловеков. К Собчак пришел вот такой конь в пальто. Да, вот. Я так понимаю, он единорог. Он не конь, единорог, а его выгнали. Какие-то крупные мужчины вышибли этого единорога. Ну, судя по его ножкам, он такой худенький паренек. Ну, мне он понравился вообще с точки зрения. Служит уважение. Да. Человек, такой так Коль в пальто пришел, его там видео посмотреть, как его выталкивали, и непонятно почему штаб демократического лидера, да там, ну, я имею в виду то место, где пресс-конференция проходит, фактически это штаб на тот момент, да, вот штаб нельзя зайти человеку в пальто, там, коню с рогом на голове. Так вот. И Собчак считает Крым украинским с точки зрения международного права. Понимаешь, вот как вот через жопу лобзиком. Не так просто. Я вот считаю вот так. Да? А я считаю вот так. А тут вот с точки зрения международного права, там. Я сегодня тебе анекдот рассказал, да, я не говорю, что это про Собчак, но люди сами догадаются, выбрали ночную бабочку в депутаты. На первом съезде выходит на трибуну и говорит «Здравствуйте, товарищи коллеги». И вот Поклонская, значит, наехала на Собчак, сказала, такие заявления недальновидных общественных деятелей, в основном занимающихся реалити-шоу, свидетельствуют только об одном – неуважении к людям и к собственной родине. И все агентства слова «Родина» написали с маленькой буквы, а, значит, по поводу реалити-шоу, но, мне кажется, более серьезное, чем поклонское реалити-шоу ты смешного, вернее, не увидишь. Я, конечно, не смотрел «Дом-2», переключая иногда каналы, когда у меня еще был телевизор, я видел там людей, которые сидят у костра, там какие-то какая-то солома, люди сидят у костра. Мне казалось, что это прикольно, но вот... О, Вот, видишь, тут тролли очень много набежало, представляешь? Да ну, мне кажется, они такие безобидные все. Пишут, ну, вот тролли, да. может быть, это как-то кобылу пустили на пресс-конференцию, о а коня нет. Москалькова предложил штамповать паспорта проголосовавших на выборах. Представляешь, такое ощущение, что она смотрит подготовку Только несколько дней назад мы об этом говорили, что, ну, может, неделю назад, да, о том, что на выборах... В 2018 году на честных выборах должны быть новый состав комиссий, избирательных. Это от нехватки времени, до да, хотели вернуться в 19 век с да. отметкой в паспорте. Они-то возвращаются в связи с чем? С 21 века в 19. -й. Мальцев, перенеси дату революции, народ еще не готов. Народ не готов, революция готова, куда можно что переместить? На всероссийский конкурс «Лидеры России» уже поступило 130 тысяч заявок. Mm -hmm. Представляешь, что Сколько есть... у нас лидеров? Да, лидеров 130 тысяч, Кириенко. Они, эти лидеры, забыли, что Володин до этого создавал президентский кадровый резерв. Говорили про, про какой-то социальный лифт, и, и весь этот резерв пошел нахер. Да? Теперь вот Кириенко конкурс объявляет, да? Власть, деньги, как были у путинских свиночаек, так и остаются. И так по их расчетам и должны остаться. Но надо же какую-то движуху создавать. Вот. Да, рейтинг. да, да. Вот давайте, подавайте заявления. 130 тысяч заявлений подадут. Причем это же у Володина все это было уже. Знаешь как? То есть вот эти люди выстраиваются в этот президентский резерв. А ну туда конечно своих вписывают, потом этих своих расставляют, а остальным места не хватило понимаешь, ну они же были в списке, были, они были в очереди были, вот так мы выбрали вот этих, свиночаек выбрали вот еще мне тут пишут в чате, что в Бурятии разгвардейцы стрелять точно не будут я забыл такую новость сказать что нам э, кассиры авиакомпании, не буду говорить какой нас собирали бонусы бесплатные и подарили билет одному нашему соратнику из Сибири в Москву на революцию. На революцию билет. Очень Спасибо хорошо. Спасибо вам огромное. В России заработал фонд Защиты дольщиков. Да, видишь, фонд заработал, дольщиков будут защищать. До этого что-то никто их не защищал, 18 лет нахер никому не нужны. А теперь вот Медведев сказал «давайте этих дольщиков в списке, ну-ка сейчас мы их всех защитим». Ща, ща, вернем им долю да сразу вспоминается фильм позоченко гайдая не может быть помнишь там говорит отдам половину Потом. Вот так и здесь. Никто из этих не собирается никакой доли им отдавать, а фонд защиты дольщиков – это очередной распил. Это же мы понимаем, что все вот эти вот фонды, с позволения сказать, это совершенно безумное воровство. То есть фонд защиты дольщиков пишут да, дайте -да -да. Да -да, бюджет. Я бы рекомендовал, конечно, бежать дольщикам, потому что тут на вас опять хотят наживиться. Почта России заявляет, что через 5 лет может сократить срок доставки посылок до 36 часов. Через 5 лет 36 часов. Да, там уже Маск, наверное, к этому времени придумывает, как телепортировать посылки да там и так далее. А эти все через 36 часов. Я вообще не уверен, что Почта России через 5 лет вообще останется. Будет такое... Причем, я так понимаю, была тенденция стабильная, то есть они обещали там, условно говоря, там x часов доставки, у них это работало. Когда у нас нефть упала, когда начали безбожно воровать это всюду, то получается, что 90% посылок вообще не доходит до потребителя. То есть они в обратную сторону идя заявляют, что мы улучшимся, это, это парадокс. Он Мальцев говнюк толстожопый какой-то Михаил Кузнецов. Да? Я абсолютно, а я с этим не согласен. У меня 58 размер вот здесь, а в бедрах 52, -й. иногда я 50 ношу. Поэтому я с вами абсолютно не согласен насчет толстой жопы. Я вот убежден, что вот этот Михаил Кузнецов как раз и есть та толстожопая сволочь. Просто... Свиночайка очередная. Да. Меня забавляют люди, которые пишут, что я не тролль, я живу в Швейцарии, смотрю этот бред по приколу. То есть вот сидит он уже целый час смотрит и ему по приколу. Займись чем Швейцарии другим, более важным делом. да? Я вот не обещал никому, что я не буду материться, но вы, уважаемые мой. Пиздобол. Конечно, 100%. Если бы он сидел в Швейцарии, тут два варианта. Он либо а, был бы нашим соратником и смотрел бы, либо не смотрел нас вообще. Да, конечно. Роспотребнадзор с начала 2017 года заблокировал 6 тонн хлеба. Забраковал, простите. Да, представляешь, 6 тонн хлеба с начала года, то есть вся Россия жрет хлеб вообще какой-то помойный, да, он весь на, на второй, на третий день начинает цвести, весь заплесневевший становится, причем высушить его практически невозможно если раньше может был просто порезать хлеб он превращался в сухари то сейчас он сгнивает этот хлеб ну наверное из-за нахождения в нем каких-нибудь там этих пальмовых масел там каких-то этих добавок и так далее и так далее то есть там муки мало а всякая хрень Вот. и Наличие картофельной болезни хлеба, вот тут пишут, это вот в шести этих тоннах, представляешь, тысячи тонн потребляет Россия, десятки и сотни тысяч, а они только шесть тонн обнаружили некачественно за 9 месяцев. Вот у меня один товарищ мой, директор хлебопекарного завода, кстати, здравствуйте, он в 2008 году уволился с завода, сказал, что я не могу этот газоблок продавать как хлеб. То есть, просто совесть не выдержала, ушел человек с работы из-за этого. У меня э -э, дядя, ему уже сейчас 77 лет. И вот как-то в Саратове, ну, несколько лет назад, может, год-три назад сидим, там хлеб порезали, что-то едим. И на корке черное такое э -э, образование какое-то. Я говорю, что-то как видишь, пригорело. Он говорит, да это автол. Я говорю, какой автол, я так сильно удивился. Он говорит, ну, на, смотри, отрывает там это. В воду кидает, и я вижу реальный это авто, ну, в смысле, что-то какой-то углеводород, да, химический я очень удивился, говорю, а откуда в тол-то? А он сам удивился, он говорит: ты че, хлеб никогда не пек? Оказывается, в армии некоторое время их откомандировали на пекарню. Подсолнечное масло там все, конечно, уворовывалось мгновенно, но хлеб как-то надо печь, поэтому мазали автолом, и все нормально. То есть вот мы такой же хлеб сейчас едим, как, как тогда в армии. Да. Мина предложили ввести в школьную программу, разработанный в РПЦ, курс. Да, представь, Министерство образования и науки России не может разработать курс нравственной основы семейной жизни. Поэтому этим занялась русская церковь. А вопрос такой: а почему не староверы, почему не старообрядцы, почему не мусульмане, почему не евреи? Почему, я не знаю, не буддисты, да? почему не кришнаиты, а, да, кришнаиты или там а, язычники? Да, вот а, совершенно непонятно для меня. То есть они определили, что вот нравственная основа семейной жизни в России должны... А, только быть православными. Да? Почему это не католики, почему это не атеисты? То есть целая куча народу, которых всех вместе, атеистов, мусульман, там католиков, буддистов, кришнаитов, кого угодно, староверов, старобрядцев, больше, чем православных. Просто даже технически больше. Почему РПЦ этим занимается? У нас самое большое количество атеистов вообще в России. В Госдумы намерены увеличить штрафы для пешеходов за нарушение ПДД. Конечно, а как же? Очень, очень важно им получать денежку, да, вот будут штрафы 500 рублей. Но не только это важно. То есть, конечно, там будет палочная система, нужно будет принести вот столько там протоколов и так далее. Еще важно всех поставить в стойло. То есть так они автомобилистов чморят. там. Теперь надо вот нарушителей пешеходов, и всех-всех-всех, чтобы государство всех давило, чтобы все на коленях вот в эту э, государство, в эту, как ее... Блокошка, бахошка, в окошко. В окошко, это, да, регистрация, как сейчас вот везде эти фотки, уже там столько жат по поводу этой регистратуры, где, чтобы получить карточку больного, надо встать на колени. И вот это, как раз это суть путинского государства, то есть Тебя должны нагнуть со всех сторон. То есть ты вообще просто не должен разгибаться, должен вот в такой в позе зю Но раком в России, ходить. Да? Да. Путин поднимает Россию. Еще я что хотел сказать. Вот тут пишут, что у нас интернет ужасно лагает. Якобы мы с этими лагами должны сделать. Вы понимаете, мы же ведь не развиваем интернет. У нас есть такой... Бурханыч, Бурханыч то ли Алишер, то ли Усман, как там его правильно зовут, я не помню. Вот он сказал, что он развивает интернет. Вот вы вот с этими со всеми претензиями, пожалуйста, к нему. Он там крутой блогер, вот ему и напишите. И тут вот проблема с этими пешеходцами вообще со всеми делами. Представляешь, с одной стороны, им надо сейчас вот перед всеми этими выборами накануне революции пообещать как можно больше всего то есть мы дадим вам все говорят путинцы да там в пределах разумного на самом деле не готовы дать даже минимум и при этом надо отобрать денег последний. да последний а у воу еще и крыш съехал он вообще не понимает ничего там говорит про какие-то налоги на обувь на то на все, ну наверное там подсказывать слышь ты что-то загнался да ладно, ну и нахер, они сожрут. что они Хавались, там? Хавали за да. лет, еще похавали. Путин подписал первый указ об обязательных, об обязанных перенести присягу новых граждан. Да, то есть видишь, сейчас вот пока будут приносить только, так сказать, те, которые прошли натурализацию, они они приносят присягу, им выручают российский паспорт. Я так понимаю, присягу они должны принести в Суверену, то есть Путину. Такой вот они должны облобызать фотографию его жопы и принести присягу на верность этой жопе. да. А потом, я думаю, после вы... Вот вы еще услышите, если все у нас там, допустим, ничего не получается, и Путина они избирают, то следом вот прям на следующий день после всех этих выборов вы услышите, что надо всех граждан заставлять клясться на верность великому вожди, учителю, товарищу Пу и так далее. Музей Поэтому я против, статуи, я против, статуи, да. Да, да, да, Мне да. Руку положить, я против. Зачем руку? Прям так целовать эту фотографию жопы? Путина. Надо, кстати, я вот просил очень сделать фотографию какой-то жопы и кто имеет ну, как Вальнов, такой наглость, только когда тро, умеет троллить, ходить по улице, говорит, да, здравствуйте, мы там из московской мэрии, там, вот мы проводим опрос, вы как вот относитесь к Путину, и кто начинает там рассказывать, какой он вождь и учитель, говорит, очень хорошо, вот как ваш фамилия, Иванов Петр Петрович, отлично, вот фотография жопы Путина, поцелуйте ее, пожалуйста, да, и да, посмотреть, да. сколько вот этих кренделей откажется от целования жопы Путина, я думаю, никто не обгажет. Мне кажется, у нас лучшего тролля нету такого, в хорошем понимании этого слова, чем вольнов. да? Жень, если ты нас слышишь, ты нас наверняка слышишь. Наверняка у тебя есть люди, которые готовы походить по городам. Мы там примем тоже посильное участие. Свяжись с нами. Путин исключил Яровую из Совета по борьбе с коррупцией. То есть, все. Да. Теперь... Геровая не будет принимать участие в том, в чем она все время принимала участие. Во всякой а херне, во всякой херни, да. Теперь, то есть, борьба с коррупцией. Представляешь, вот у них есть совет при, при, при президенте по борьбе с коррупцией. И что делает этот совет? Ну, то есть, с одной стороны, ну, он же не должен бегать ловить коррупционеров, да. То есть, он должен, по идее... Есть такой совет, есть там есть умные люди, они говорят, должны составляющую коррупционную находить в законах, находить в общественных каких-то явлениях. Говорят, вот нельзя штрафовать за этих за переход в неположенном месте, потому что коррупционная составляющая здесь огромна. То есть мент останавливает раз все чик-чик там, 500 рублей да, забрал, 500 рублей забрал и пошел и а чем они занимаются? Ну, только не этим. Я так понимаю, они свои вопросы решают. И боюсь, что эти вопросы как раз и есть коррупционные. Минфин попросил Медведева разрешить жесткие валютные ограничения в кризис. Да, интересно. Вот нам говорят, что экономика растет. Уже выросла невообразимыми скачками. А... Какой кризис? Где кризис? Да. Какой кризис-то? Ограничение в кризис. Значит, Минфин считает, что сейчас кризис. Эти считают, Путин говорит, экономика растет. Медведев говорит, экономика растет. растет. Да. А остальные считают, что это кризис. То есть, Илланов считает, что это кризис. И, в общем-то, он прав. Действительно, Россия находится в жопе, а иными словами, в кризисе. И, в общем-то, видишь, как ни странно, они противоречат Путину. Когда, помнишь, он говорит, там люди стали жить лучше в мае месяце этому Землу. Да, да, тут же все министры в один голос говорят, и, и там всякие Росстаты, что люди стали жить хуже. Говорит, ну мы как-то вот по-другому считаем. Вот он так считает, там и вот так. В общем-то, стали лучше, но хуже, да. Там никак, помнишь, что он анекдот про прапорщика? Когда товарищ прапорщик, а летает. летают. Ты что совсем. Говорит, а полковник сказал, что летает. Бывает, только незехонько-незехонько. Не вот так и здесь. Я бы вот хотел еще добавить, что кризиса на самом деле никакого нет. У, вас, у нас с вами и у вас в том числе просто воруют. Воруют, конечно. Весь мир, кризис. Весь, да, весь, весь мир вырос на 30%. Это вот по статистике Навального, ему я доверяю больше, чем там каким-либо другим экономистам. Не, ну понятно. Представляете, то есть люди всегда привыкли воровать вот в таком объеме. Причем это шло по нарастающей. Вот это путинские озерные там, все эти ребята. Шло по Им нужно обслуживать свои э, объекты недвижимости, роскошь и так далее. Это очень дорого стоит. И тут вдруг... Нужно, значит, утянуть пояса. У кого они будут утягивать пояса? Конечно, у нас на шее. Это однозначно совершенно. Поэтому весь кризис состоит в том, что они, а, воруют, б, не умеют хозяйствовать, и, в, очень жадные, хотят воровать еще больше. Хотят воровать с, не с прибылей а с убытков. Да. Путин поручил подготовить законопроект о размещении криптовалют. Угу. Да, нет. А... Так, так, так, ты что -то... Да, криптовалюты ⁇ очень важная такая тема, которая больше всего сейчас беспокоит Путина. Полностью, ну, как человек патологически жадный, он вдруг осознал что а, не получил то, что мог получить. Это, знаешь, это называется у экономистов маржинальное мышление. Он предположил, что вот если бы он спиздил вот такую сумму, которую он спиздил, и вложил бы ее, не врал Дугина, с его там виланчелями и этими, э, как их, то этими латиноамериканскими, как, панамскими, да, то тогда он мог бы вложить эти деньги в биткоины. Представляешь? И это было бы сейчас в 6 раз больше. Представляешь, у него мозг взорвался просто от такого при его жадности. Скажет, е-мое, убытков-то одних сколько терпим. Там нужно было откатить долю за обналичку. А здесь в 6 раз больше мог бы получить. И, конечно, у него там мозг сгорел. Теперь вот он хочет получать, да, он хочет получать из любого положения но получит я надеюсь, по полной получит Путин, Россия выступает за справедливое урегулирование кипрской проблемы Какую проблему он имеет в виду, я не знаю. Если он имеет в виду проблема э -э, кипрская между Турцией, турецкой частью Кипра, да, и, собственно, самим Кипром, то здесь Путин ни, ни за что не выступает. Почему? Потому что он э -э, работает с Эрдоганом, тот его нагнул, и он ничего э -э -э, не может сказать против, да. А вот если он выступает за урегулирование той кипрской проблемы, когда у них денег сняли, нормально так. То есть они использовали Кипр как офшор. Собственно, он и есть офшор. И отмывали через него деньги. А тут киприоты думают, ну а что нам, зачем нам это нужно, в таком объеме небольшом мы получаем, давай введем задним числом вот такие налоги, и хлопнули их на бабки, и сделать они ничего не могут, потому что деньги крадены. И вот если эту проблему он хочет решить, ну не знаю, как там на Кипре ее решат. На самом деле, для... какая проблема у людей вот с этими Кипрами? Да? Вот у нас больше половины населения ходят в деревянные толчки, которые стоят на улице. И вот э, дырки между досками, да, они обычно забивают плакатами, где там пляж, море, пальмы. Да. Есть, вот это самая большая проблема у жителей с Кипром, да. что бывает бумага рвется и оттуда все равно дует. И вот Медведев э, заявил, что Россия и Кипр заключат ряд новых важных соглашений. То есть, туда Медведев приехал и будут там решать какие-то вопросы. Представляешь, Кипр... Я говорю, вот, пролетал я над Кипром. Я никогда не был на Кипре, но пролетал на самолете. Вот в иллюминаторе весь Кипр зажимает, может быть, одну там... Какую, я не знаю, ну, ну небольшую, ну пусть половину, да, но не половину, конечно, вытянутый такой, но вот, а, а, а, ну да, ну треть иллюминатора занимает весь Кипр, понимаешь, с борта самолета, весь Кипр, это, я не знаю, Самая даже. Самая большая проблема, Да, да. И туда приезжает Медведев, а Кипре говорит Путин, почему, потому что это источник их вечных страданий. Это офшорная зона, это способ красть деньги из России и выводить их очень, так сказать, свободно, да, и не попадаться, как вот с этой Панамой, я думаю, они от нее ошикают. Поэтому туда Медведев поехал как раз решать вопросы, как нас грабить более эффективно, чтобы с этого меньше отдавать Процентов, то есть это обнальная структура и, в общем-то, по отмыву краденных у нас денег. Да. Ты сообщил Путин, Россия постепенно уходит от службы по призыву. У, да, уходит. То есть, видишь, вот он теперь готов что угодно. Путин идет на выборы, он готов обещать, что не будет призыва, но он не может сказать, что не будет призыва, потому что патриоты а, тогда возмутятся. Но он должен мамашам сказать, что мы ваших детишек не тронем, голосуйте немедленно, все бегите за Путина. И вот а, как он это? Вот он... Постепенно уходим мы. Я помню, постепенно еще Ельцин уходил. Говорит, мы там... мы. Да, да, да. Нет, и тоже от службы по призыву. Так что... Вот. И я так понимаю, что Путин сейчас очень много и всем будет обещать. Потому что ему кремлевские его мечтатели говорят, что, наверное, это стоит делать. Он, конечно, крутого из себя дает, он считает, что все нормально, народ его любит. Они же не могут ему сказать, что народ его ненавидит. И вот Шойгу прибыл с визитом на Филиппины к Дутерте, к нашему коллегу Мадригесу, да, и там разговор идет про ИГИЛ, и Шойгу там шашку выхватил, рассказывает, что большую часть боевиков ИГИЛ ликвидировал, лично практически пришел и зарубил, и говорит, что все исламское государство контролирует 5%, и так он этот Шойгу разошелся. Так он что-то там принял или нюхнул, или, или той другое одновременно, наверное, хорошую нюхал и пил, там, наверное, плохую, которую горькую, сладкую нюхал, горькую пил. В результате он заявил об освобождении в Сирии территории в 500 тысяч квадратных километров, а именно... Он заявил, что в Сирии освобождена территория 503 223 квадратных километра. Я херею от шойгу, потому что вся Сирия ⁇ это 180 тысяч квадратных километров. Шойгу То, есть, занимай, да, брат. Да. То есть он говорил о 90 с чем-то почти 100 тысячах уничтоженных объектов боевиков. Там чуть ли не штабов, боевиков 100 тысяч штабов, 500 тысяч, значит, 503 тысячи 223 квадратных километров. Пять раз больше Саратовской области отвоевал. Какой молодец, представляешь. Не, я понимаю Суворова, да, который был э, э, Рымниковским, да, э, граф Рымниковский, и при Рымнике... Когда... Ну, это легенда, когда его там какой-то ординарец или кто там... Не ординарец, конечно, этот... Господи. Адъютант. Адъютант, конечно. Писал реляцию. Суворов диктовал, а он писал. И тот говорит, да, сколько сколько писать -то? Он говорит, заглянул, говорит, все семь. Ну, там реально семь погибло у Стал, пиши больше. Он пишет. Пиши еще больше. Говорит, Пи", тот 15 написал. Говорит, что их жалеть басурман -то? Пиши больше, что их жалеть басурман Ну, Суворов, понимаешь, он Измаил брал. Он ну, прерывники... Да, а это, а, я а я этот ты что? Что он врет, как Суворов, а? Зачем он это делает? Зачем? Я не понимаю. То есть сейчас все это очень легко выясняется, вообще без всяких проблем. То есть, вот Шойгу напоминает мне того дяденьку. Как же его фамилию забыл? Я, к сожалению, книжка осталась у меня в Саратове. Его вот там а, интересная книга про всяких. Прикольных людей. Вот один был у Николая Васильевича Гоголя э, Дружану, но это, нужно сказать, наверное... Но они в разных весовых категориях были. По возрасту тому же, наверное, был под 70 лет, а может и за 70 он был времен Очакова и покорения Крыма. А Гоголю был лет 15. Но очень они его любили. Забыл, как этого звали, генерала. Вот погуглитесь, найдете, я не знаю, такая редкая книжка. И он рассказывал Гоголю еще людям... Про то, как вот русскому человеку все-таки э, никак нельзя, кроме как быть русским. И вот он как раз про Рымник рассказывал, где он сам лично воевал. Говорит, иду и слышу голос, кто-то зовет меня, смотрит, а голова корнета отрубленная, говорит, помоги, помоги мне. Но ну, он позвал санитаров, они взяли тело, взяли голову, отнесли голову, пришили – ну и, значит, все, проходит месяца два, он идет и видит, этот корнет сидит, курит весь такой сморщенный. И он говорит, что, браток-то, у тебя вроде все нормально, голову тебе пришили все хорошо. А тот говорит, да нет, какая может быть жизнь русской головы с турецким телом. Оказывается, перепутали и к турецкому телу пришили русскую голову. Вот, вот приблизительно у Шойгу та же самая ситуация. Ему похоже голову к этому э к тувинскому телу пришили русскую голову. Да, у него жизни нет никакой. Или наоборот, к русскому телу тувинскую голову. Пол, полный облом у него, конечно, этого человек. Вот соратник Ильхам, сторонник Мальцева, пишет: Только что посмотрел ваше обращение, слезу пустил. Надеюсь, мы 5-11 одержим победу над чекистами. Спасибо, Ильхам. Спасибо. Высокие слова. Миноборона ответила на обвинение вдовы, погибшего в Сирии майора. Да, и представляешь, то есть Миноборона заявила, что вдове все выплатили, она не может ни в чем нуждаться. Британское агентство Рейтер написало, что она бедствует. А Минобороны говорит, что нет, что и о вдове была тщательно проверена, и вот ты значит сразу вспоминается опять Гоголь, вот тут вспоминается, у офицерская вдова, которая сама себя высекла, да, а это вот офицерская вдова, которая на самом деле не бедствует, почему она не бедствует, как вы думаете, а потому что все, что положено ей выплатили, вот поэтому она не бедствует, они же не понимают, что агентство Рейтерс это британцы, и в их понимании не бедствовать это по-другому. Это да примерно 350 тысяч в месяц. Да, нет, ну, не бедствовать. Это Пенсионеры, не бедствовать. Да, получается. да, нет такого вдова погибшего. Конечно, она должна... А она еще потеря кормили. Да, да. Все да. Все. А, ей, а ей там как-то подкинули копеечку какую-то смешную, которая, наверное, ушла вся на долги, на кредиты, на то, на все и все. Мальцев в психушке два раза лежал. Нет, к счастью, я ни разу не лежал в психушке, вы понимаете. Я даже сам удивляюсь, насколько у меня сильное психическое здоровье. При всех тех вещах, которые я прохожу, да, и мне удается все-таки сохранять психическое здоровье. И, знаете, очень важный момент – это критичность мышления. Это очень важно. Когда у человека нет критичности мышления, ну, он может быть даже не психически больным, но все-таки у него есть проблемы. А у меня достаточно критичное мышление и в том числе относительно себя самого. Поэтому если бы а, у вас э, ну, там господа ФСБшники, был бы хоть вот один такой крючочек маленький, представляешь? А ничего нет, ни одного крючка. Почему? Потому что даже вот с этой точки зрения не зайдешь, потому что официально я служил в пограничных войсках. То есть проходил все тесты, кучу психиатров и так далее. Потом работал в ментовке, хотя, может быть, работал немного, но и при поступлении на службу, при увольнении все это проходил, поэтому со мной вот в данном случае все совершенно ясно и понятно. И, наверное, я бы очень хотел, чтобы все остальные, кто, так сказать, стремится занимать какие-то Какое-то общественное положение Какие-то государственные должности Тоже прошли бы психиатра И принесли бы справочку А также, как я это делал, вы видели Прошли бы нарколога И сдали бы анализы наркологические Чтобы доказать нам, что они не употребляют Вот то, что употребляет Шойгу Там Лавров и все остальные То есть такую хорошую, которую, от которой башку рвет Я понимаю, что если они сдадут кровь, даже если они употребляли полгода назад эту хорошую, то следы ее там будут найдены элементарно. Поэтому они никогда этого не будут делать. Никогда. Представляете, то есть они готовы, чтобы дети в школах сдавали анализы, все что угодно, но сами они этого не делают. Потому что у них в крови это будет мгновенно найдено все. Вот тут спрашивают, почему обращение на другом канале, и я следующий донат зачитаю, я объединюю. Захватите обязательно Останкинскую башню. Вот понимаете, в чем причина? Вот она, Останкинская башня. Вот этот YouTube нам дает такие же возможности, может быть, даже еще выше, чем Останкинская телебашня. И размещая видео на Безумной Грете, это тоже канал принадлежит нам, там он живой, то есть потом выкладывались видео, там есть какая-то стартовая часть подписчиков, необходимая для того, чтобы канал считался каналом. Там мы увидим, сколько реально... Зрители смотрят подготовку, Потому что к тому каналу, как нам кажется, ФСБшники на сегодняшний момент не имеют доступа. Ну да. Офицер сбежал от долгов в ИГИЛ. Правитель да. ну, российской гостайны вернулся из Сирии в таджикский СИЗО. Да, вот какой-то Денис Хисамов, который служил в России и даже был секретоносителем. Он, по, как говорят, по подложному документу уехал в 2015 году в ИГИЛ, а потом был задержан недавно в Турции и отправлен в Таджикистан. Собственно, паспорт Таджикистана у него и был вот этот поддельный. Там разобрались, что он из России, и теперь его, значит, высылают в Россию. И тут единственный вопрос, такой опять как вопрос к вдове к этой, да? Они рассказывают, то есть российские Минобороны, что он уехал из-за финансовых проблем в ИГИЛ. Ты можешь себе представить? То есть они даже не скрывают, что он не по идеологическим соображениям там был. То есть это человек, который служил в звании капитана и имел очень серьезные финансовые проблемы. То есть мы видим, что у нас масса людей, которые служат в армии и не могут накопить денег на сраную машину. Да? Выплатить кредит не могут. Не да. могут ребенка в школу собрать. Россия единственная страна, где рекламируют возьми кредит, собери ребенка в школу. Это Два бред. 2% населения, больше 40% полезных ископаемых для того, чтобы вы брали кредит на ребенка в школу. Это же бред. О чем вы Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН о продолжении расследования химатак в Сирии. Да, то есть нам рассказывали по поводу того, что э, там какие-то не такие документы они хотят э, в Совбезе ООН. Там еще что-то они там не так делают. Ну, ради бога. Ну, а, а какое отношение к этому имеет расследование? Ну, давайте расследуем все до конца. Как можно это блокировать? Представляешь? То есть блокируют почему? Потому что знает кошка, что мясо съела, Конечно. да. Вот, вот, и все. То есть поэтому Это единственная блокируют. объективная причина, почему бы они этому сопротивлялись? Ну, естественно, против документа проголосовал еще и Боливия, потому что, ну, с моралисом у них а, нормальные отношения. Он... США, но вот Моралес в данном случае поступает аморально, прошу прощения за каламбур, я очень хорошо к нему отношусь, мне этот индейец нравится, настоящий индейец, настоящему индейцу завсегда везде ништяк, да, вот ему ништяк, конечно, а вот в Сирии тех, кого отравили химоружием, наверное, не ништяк, поэтому, конечно, хотелось бы его призвать, как бы, фильтровать, да. Ну, мне кажется, там еще сумма взаиморасчетов не такая высокая. И Путина он сегодня пока что по карману. Ну, Да-да. То есть, даже Корея там его не поддержала. Та же самая, где они тоже там вась-вась. СМИ сообщили о современном оружии НАТО и Израиля на складе ИГИЛ. <связь> вот, представляешь, то есть, НАТОское оружие, Израильское оружие на складе ИГИЛ нашли. А интересно, а российского оружия на, на складе ИГИЛ нет? Игиловцы, как мы видели, стреляют иглой да? и иглами. С, с этими они не стреляли, э, с тингерами. У, да. у нас даже российское оружие находится в шахтах Донбасса. Ну да. Так, может быть у ИГИ. Да, и видишь, вот они обнаружили какое-то английское оружие, израильское оружие. Весь мир торгует оружием. Абсолютно весь мир. И, в общем-то, самый лучший путь в информационном мире да, – это фиксирование оружия. Не запрещение его, а фиксирование для того, чтобы оно было каким-то образом там, чипировано и можно было получить информацию о каждой единице вооружения. Да вот, трекеры, да, вот в Великобритании прокомментировали заявление о найденном, значит, оружии и сказали, что звучат как спекуляция. Но это не звучат как спекуляция, это и есть спекуляция. Да. В Иране приговорен к смертной казни агент Масада. В общем-то, Иран с какого-то дяденьку выловили еще в тринадцатом году. И вот приговорили, значит, к смертной казни. И, ну, является он агентом, там не является, мы не знаем, но иранцы, в общем-то, развлекаются по полной. А вот ортодоксальные евреи устроили в Иерусалиме протест против призыва в армию. Это уже не первый протест, то есть это уже идет волна протестов против призыва. И выход только один, да? В, Испания, данном, да. в данном случае это роботизация армии. То есть вместо ортодоксальным евреям должен служить не ортодоксальный дрон, да? Тогда можно, то есть кто-то кто служит, хотя с другой стороны все равно будет проблема. Кто-то говорит, я вот служу, а вот эти вот не служат, им там боженька не велит, а мне, а мне велит и так далее. Это, конечно, очень большая проблема Израиля, но я думаю, что все-таки они как-то ее решат, и чем будет все-таки больше дронов, да, роботов в армии, тем быстрее эту проблему можно будет ну, решить. Ну, конечно, не проблема сделать ее по желанию. Ты хочешь, иди служи, тогда он и пенять не будет, на это потому что сам может отказаться. Ну, и за это какие-то плюшки. Ну, Израиль находится в очень сложных, в данном случае, условиях. Если будут служить только те, кто хотят, то там могут тогда и не найти особое количество, да? Ну, значит, заменять дронами. Городами, коммерческими, как они, контрактниками. МИТРФ сделал заявление по поводу Афганистана. Да. И очень, и очень мне понравилось. Да. Мне вообще Министерство иностранных дел России отреагировало на заявление президента Афганистана о поддержке России движения талибов. Мы давным-давно говорили, что Россия фактически поддерживает <как> талибан. И, во-первых, нет никакого другого объяснения Попадание в Россию 100 тонн героина ежегодно. 100 тонн России потребляет героина. Если героин контролирует, героин контролирует талибы. Если бы с талибами не было договоренности, никакого такого героина бы не было. Да? Таких количествах. Типа, ну да. Значит... Это косвенное доказательство. И прямым доказательством было одно из заявлений одного из замов, я уж не помню, как вы погуглите, как его зовут там, с мусульманской фамилией, который сказал, что Министерство иностранных дел России ведет переговоры с талибами, и тут же его оборвали, и потом, больше мы про нее не слышали, сказали, да что он там наговорил, он там никто его не уполномачивал, никаких переговоров никто не, не ведет. Конечно, переговоры идут. Конечно, талибам РФ помогает. И это совершенно однозначно, потому что мы видим, что талибы, которые победили врагов Советского Союза, то есть там Ахмад Шахмасуда, там и всех остальных и прочих таких хрестоматийных, да, они более ГБшной структуре приятны чем вот их противники как это не парадоксально да? хотя они более вроде кажется радикальные, но с ними можно героин делить и, и все остальное прочее поэтому я даже вот в этом не сомневаюсь нисколько и в, в совете министров иностранных дел организации договора о коллективной безопасности заявили об активизации ИГИЛ в Афганистане да, вот мне вот это штапах этого договора о коллективной безопасности нравится. Фотографии, помнишь, размещали на, этой, на Ленинградке? Такие там, упавший забор, все такое разрушенное. Очень хорошо это выглядит. И на тротуаре стоит заправка. Там вообще такой кошмар. Так вот, они говорят об активизации ИГИЛ в Афганистане. А если бы они не были дураками и слушали бы артподготовку, то они бы услышали об этом еще два года назад, когда мы говорили, что это будет и что будет развиваться вектор такой. То есть, Афганистан, Таджикистан... Соответственно, Киргизия, Туркмения, Узбекистан и сюда Китай. И вот на этом пятачке, перекресток миров такой, будет сосредотачиваться как раз вот этот самый ИГИЛ, потому что, ну, другого пути у них нет. И это будет очень важное такое направление, направление главного удара, так в кого, ну, образно можем назвать, и там на этом направлении... Они повстречаются С теми Нашими солдатиками Которых туда засылает Путин Которые там Исторически служат в Таджикистане И в общем-то Будет еще одна война Только там россии предупредила Об активизации террористов В Египте Ну видишь, вот МИД россии Все знает про все Говорит, там вот в Египте террористы смотрите, вот, за всех МИД России знает. И, да. <смех> и переживает. Вот, только, только за наших никогда не переживает и никогда не знает МИД России. Когда где-то погибли какие-то люди, говорят, а там нет граждан России. Потом выясняется, что там 5-6 человек граждан России из 10 погибших. Да, первое заявление, нет граждан России, все нормально. Вот про это МИД России никогда не знает. А вот какие-то сведения, он там прям молодец. Саудовская Аравия заявила о намерении перейти к умеренному исламу. Ну, это то, о чем мы говорили. Мы говорили, что у нас феодализм усиливается, да, а Саудовская Аравия скоро а, в условиях информационной эпохи будет формально только каким-то там исламским государством, формально какие-то будут там а, такие ортодоксальные вещи, а на самом деле а, будет ну, будет передовой страной. Ну, будут какие-то там восточные, такой восточный колорит какой-то будет, ну, в связи с тем, что там, в общем-то, исламские святые не находятся и так далее, и так далее. А в любом случае сейчас они уже понимают, что надо двигаться вперед, женщин за руль посадили там, и так далее, и так далее. И весь феодализм в конце концов будет заключаться в том, что все граждане Саудовской Аравии будут этими принцами, да, они как у них там были как бедуны, да, бедуны. Вот, это как... это те, которые не оформили а... гражданство, подданство, вернее, подданство. То ну, они там ездили на верблюдах и не. Бедуин. Нет, бедуины не надо путать, а -а -а. бедуины это другие. Бедун это, а, короче, такой без гражданства. Короче, лицо без гражданства. Да? И вот они их там высылают, по-всякому, обманывают, пытаются от них там избавиться по всей этой по всему Аравийскому полуострову от этих бедунов пытаются избавиться. Я не знаю, вот думаю, что сейчас, если у них еще остались, если не всех выгнали, наверное, следующий вопрос, они будут решать, как с ними поступить по чеснухе, да, а не покупать им паспорта какой-то левой страны и высылать. Они же, знаешь, как делали? Они заставили всех, сто, сто миллионов дали каким-то левакам, чтобы те и заставили всех оформить. Говорит, без паспорта нельзя. Вот и паспорт здесь уже нельзя получить. Надо тот. Как только человек оформляет, они, и он уехал туда. Какой паспорт они ему оформили, туда он и прибыл. Так что такие были эксцессы. Международные. Корпорации. Бедуины. Нет, не бедуины, господа. Посмотрите. Международные. О, Господи. Продолжают вот, поправлять. Кто такие арабы-бедуины, я прекрасно знаю. Понимаете? А это бедуны. Вот погуглите. Да, пока гуглите, послушайте следующую ноту. Международные корпорации продолжают работать с Россией, несмотря на санкции. Да. Да, вот... Ну что, денег надо. Понятно, что во многих странах, где путинский режим ненавидит, очень любят путинские деньги. Я думаю, они просто хотят вывернуть свое. То есть, они изначально вложили, средства не окупились. Поэтому они не могут выйти. У них есть такое оправдание перед Госдепом, так называемым. Мальцев уже придумал, как отмазаться после провала 5 в придумал. Победить. Единственное, единственное как можно... Отмазаться, да? Как не совершить провал, вот о чем надо думать. А как отмазаться, это, это проще всего. Да. Так что? С Батуин. <сíки> <сíки> <сíки> С Батуин. С батуин. В сайт Федерации направлен пакет ответных мер на давление США на российские СМИ, но меры опять будут по нам. Ударить по нам. Вот Чайка просит США возбудить уголовное дело против Браудера. И говорит, что тысячи листов, документов о преступлениях Браудера он прислал. Я даже не сомневаюсь, что Браудер, который там с 1995 -го года по 2007 занимался бизнесом в России, накосячил, поскольку такие правила игры были, и все, кто занимался такого рода международными бизнес-делами, они все, в общем-то, совершали преступление. И я думаю, что если собрать всю путинскую кодлу, там то тоже будет гораздо больше. Поэтому вопрос к Чайке. Ну, Браудер, к примеру, там совершал преступление, а все вокруг тебя, ты сам. Не совершали преступления, нет. Может, тогда в США напишешь там, на детишек своих, там, на всех остальных. Я не симпатизирую Браудеру, мне вообще он по барабану, но он катит бочку на Путина, и поэтому он мне, конечно, симпатичен. Да, да, да, симпатичен. Трампа бросили российскими флагами, выкрикивая предательство. Хорошо, вот это вот приятно, да? Что Трамп сейчас будет злиться по этому поводу и, и ненавидеть Путина, который. Интересная ситуация. А? Интересная ситуация такая. У нас наших оппозиционеров называют посланниками Госдепа, да, там да. американские называют предателями помощника да, да. России. Я поэтому допускаю, что все-таки Трамп не причастен к Путину. Порошенко перепутал депортацию украинцев и Холокост. То есть он в Твиттере разместил, как украинцев твит о том, что украинцев выселяли Западной Украины 70 лет назад. И фотография а, это вот, пишет по этому поводу глава украинского еврейского комитета Эдуард Долинский пишет странно, но в твите главы государства в качестве иллюстрации использованы фотографии депортации нацистами евреев из Лодзи в лагеря смерти в 1942 году. Но часто путают фотографии. Я помню, когда я приехал в Киев, и там были посвященные Голодомору фотографии а, рядом с... Ну, с памятником княгини Ольги. Здесь вот справа были эти фотографии. Я, к своему удивлению, фотографию, датированную 1932 годом, увидел. А на ней изображен был Фритьев Нансен, который умер в 1930-м. И изображенная фотография была из Артищева. На самом деле, 21 года фотография из Артищева, Саратской области. И, в общем-то, я эту фотографию знаю. И как ну, есть и есть. Бывает. Ну, да, бывает. Что. Так что... Красный Путин. Да, вот поэтому меня это вот абсолютно никак не возмутило, не восхитило и так далее. А вот что меня действительно удивило, это мы забыли об этом сказать, хотя да, поржали да. по этому поводу очень сильно. То, что Путин, выступая перед этим, значит, валдайским клубом, заявил про Петлюру, Сейчас вот установили памятник Петлюре, это человек нацистских взглядов, антисемит, который истреблял евреев во время войны, ну и так далее. В общем, короче, оказался, что Петлюра с фашистами, да, он там, ну там много он говорил про Петлюру, да, и понятно, что Петлюра... По Египту в шестом году, хотя уже фашисты были, с 22 года в, Изра... в... в Италии, да, но еще по Фрейду, да, вот, Израиль тогда не был, так что это не по Фрейду. И в шестом году, хотя вот, как бы в Италии только были фашисты, и я имею в виду власть, да. Но Путин, видишь, вот считает, что, что нет, что Петлюра все-таки сотрудничал. Так, это предоплата, да, такая предоплата была. Ну, жаль, что он, что он вообще как бы ебнулся окончательно, да, как мы. Хэштег у нас еще один ебнулся окончательно. Киев отказал Сакашвили в политическом убежище. Да, и вот что сделал Сакашвили, то, что правильно сделать. Сакашвили решил присоединиться к протестующим в палаточном городке Урады. И это очень правильно, потому что если трех его соратников депортировали в Грузию, то это могло бы случиться и с ним. Но видишь, вот он сейчас находится в палаточном городке Урады, соответственно, его очень хорошо охраняют, и мы ему желаем здоровья, успехов, и, в общем-то, оттуда выходить уже, наверное, нельзя, потому что его схватят и отправят в Грузию. Вот ребята, видать, с Украины пишут, что Азов, если я, извините, путаю, дал Порошенко срок до пятницы. То есть военные дали срок президенту действующему Порошенко уйти с поста до пятницы. Будем поглядеть. В Устайком партии Китая закрепили идеи Сыдзинпина. Ну то есть не будем, конечно, обсуждать, это все понятно. Сыдзинпин там укрепляет о. партию, то есть все 5 10. Он э, говорит о будущем новая общественно-экономическая формация, о новой эре, в общем-то, он всех зовет вперед. Но при этом э, цементирует, э, как вот тут пишут, цементирует, консолидирует вокруг себя партию, народ. Там. То есть, Сы Цзинпин консолидирует и цементирует партию вокруг себя, а народ цементируется и консолидируется вокруг партии. Очень это напоминает периоды Мао. Но ну, он оттуда и вышел, собственно, с Цзиньпин. И ему есть кого брать пример. Так что, как мы ожидали и говорили об этом уже много лет, в Китае, в общем-то, новый Мао Цзэдун. Совершенно очевидно, что это так. И посмотрим, чем это закончится. Потому что Китай очень динамично развивается, очень динамично развивается и требует изменения управления. Конечно, такое управление, э, в общем-то, по сути, э, ну, диктаторское, да, не сможет существовать и будет конфликт. очень мощный конфликт. Как, как выйдет из этой ситуации Сыдзинпин, мы посмотрим. Я думаю, что э, у него не хватит как бы, ну, внутреннего какого-то понимания э, создавшегося момента, наверное, не хватит. Тут вот у меня такое ощущение, что все-таки ма маоизм победит, да, и тогда в Китае будет очень, очень, очень непросто. Но вот посмотрим, может быть, я ошибаюсь подготовка кормить людей будете на тверской да. у каждого свой <с> Ролтон да выживаем. у нас уже пишут что люди Ролтон мы будем организовывать все это совершенно нормально самое главное чтобы люди вышли а еды воды медикаментов всего этого мы найдем у нас вот люди которые сейчас пишут они вам тоже ответят да они тоже ответят да КНДР создает чумовое оружие СМИ. Да. Ну, имеется в виду то, о чем мы так не хотели говорить, но то, о чем все-таки заикаются сам Толстенький и все остальные. То есть они пускают ракеты, они говорят о термоядерном оружии. Но вдруг они вкидывают, что не только есть термоядерное оружие, а еще и есть бактериологическое оружие и какие-то высокотоксичные в общем -то, вещества, тоже биологического такого свойства и так далее. То есть про бактериологическое оружие люди хотят забыть успешно. Почему? Потому что ну, все понимают, насколько это Боялся, страшно да, для того, чтобы произвести доставку такого оружия, не нужны ракеты, не нужны какие-то особые условия. То есть, это можно притащить в чемодане. В крайнем случае, это можно притащить в себе. Да, и это невозможно выявить никакими сенсорами, возможно, только анализами. Всех проанализировать это нереально. Да, сейчас Всемирная организация здравоохранения отказался от прививок ОСПы уже лет сколько? Ну, наверное, лет 30 назад, да? То есть, основная масса людей на планете не привита. Если кто-то запустит ОСПу в виде бактериологического оружия, будет караул, полный, полнейший будет караул, если особенно это будет сделано во многих местах и согласовано. Поэтому тут вот... Вызывает уныние. Заявление КНДР вызывает уныние. Да. Будущий канцлер Австрии не захотел целоваться с главой Еврокомиссии. Да, вот этот парень молодой прилетел в обычном самолете, в эконом классе. Да, на тусовку Еврокомиссии, а тут к нему Юнкер подбежал, стал пытаться его поцеловать, а он как-то уклонился, так интересно, да. И я так понимаю, тут вот определенная часть ватной публики про Гейропу, да? а видишь, чувак уклоняется от поцелуечков. Да у нас геев больше, чем в Европе. Ученые, пятая часть пожилых жителей Европы будут инвалидами к 2047 году. Ну, не будут. Они инвалидами. Европа стареет, Европа дряхлеет, и вообще человечество стареет и дряхлеет. Но Боженька, собственно, и не оставляет нам выбора. То есть э, дети рождаются больными, люди э, очень быстро старятся и становятся инвалидами. Поэтому что... Э, он провоцируется, фактически провоцируется, чтобы мы начали работать активно в этом направлении. То есть, чтобы мы начали улучшать человека. И совершенно это очевидно. Не будет к 1947 году тут такого количества инвалидов, потому что, я думаю, человека смогут улучшить гораздо быстрее, то есть в течение вот этих десяти лет уже появится совершенно невероятные технологии, а за двадцать лет тоже и подавно. А здесь, видите, нам как-то в общем-то тридцать лет период ставят, за тридцать лет мы вот просто просто не узнаем. Те, кто проживут эти тридцать лет, просто не узнают мир, как собственно за эти тридцать лет с точки зрения информационной. Произошло. А здесь будет с точки зрения генетики, с точки зрения кибернетики и так далее. В метро Лондона запустят тематический поезд Сердце России. Игорь танкист пишет. Место Мальцева на помойке бутылки собирать. Я думаю, что он знает, о чем говорит. Знаешь, кого менты называют танкистами? Да. Бомжей, которые живут в теплотрассе, видишь, вот наверняка вот этот человек, танкист, именно такого рода. А телефон не гражданки, у которой забрал вчера. Петро Лондона, да, тематический поезд сердца России. Я сразу вспомню, как Аязков поставил памятник в Саратове, какую-то такую вот херню с дыркой. И это называл «Сердце губернии». Вот нечто такое, то есть ему порекомендовали, сразу же окрестили «Инфаркт губернии», а это вот тематический поиск, я думаю, это будет «Инфаркт России». А сайт Кембриджа упал из-за наплыва желающих прочесть диссертацию Хокинга. Представляешь? на сайт зашло 60 тысяч и все и грохнулось. Все. Раз раз, есть, и оп, да, опублика, Опубликовали его диссертацию и тут же все упало. Это вам ответ на вопрос почему Путину пиздец? Вот Это он. Написано, пиздец". Ну да, вот поэтому ответ на вопрос именно по этой причине. Понимаете? Потому что за короткое время, за несколько минут, там, часов, нашлось 60 тысяч человек, которые умнее а, не то что Путина, а многих с более высоким интеллектом, потому что я, честно скажу, я не осилил бы диссертацию Хокинга, просто не осилил бы, и я бы никогда не пошел туда посмотреть, о чужом там написал, да. Поэтому, когда. Собирайтесь это, все и выходите да, 60 тысяч а, смотрят ничего, там у хохлов, а, а диссертацию Хокинга, то это радует. Это у человечества есть будущее. Да, а вот красную России. дорожку забросали фекалиями во время просмотра Матильды. Это, это другая. вещь. Для часть. России, да? да это, причем я уверен, что это были не фекалии, это были. Мозги тех, кто, кто там это все разбрасывал, да. это мозги они периодически, там у одного из таких друзей кличка Калыч, потому что он все время говном кидается, у, него, у них какие-то э, такие, с точки зрения Фрейда, какие-то проблемы такие, э, такая латентная или нелатентная, может быть, капрофагия такая у них какая-то. Мальцев, сможете сказать силовикам, что их используют как крыс вокруг свинского корыта? Ну а что, почему бы нет? Конечно, мы это и говорим, и я думаю, что будем сейчас писать обращение каждой группе. А ваша задача все эти обращения распространять, ваша задача э, двигать все это в интернете очень сильно, потому что нам нужно э, победить. У нас. Практически вот нет, не будет других шансов вот этот отрезок от нынешнего прям вот числа, да, считайте, что мы начали с вами революцию, мы ее давно начали, и до марта 2018 года у нас отрезок, чтобы изменить Россию, то есть нам надо... Сделать революцию, нам надо отстранить от власти всю эту мразь, нам нужно в 2018 году провести нормальные выборы, чтобы избрать людей, которые поведут Россию по нормальному, новому конституционному пути и приведут нас в конечном итоге к народовластию. Поэтому я думаю, что вот сейчас у нас очень важный момент. Так, давай ответим на донаты. У вот да. тебя есть они? Я пока вижу их, но сейчас обновлюсь. Так, я тоже обновляюсь. С Сергей, Сергей да. Серега 500 угу. рублей. Спасибо. Бронислав Исмаилович. Хочу билет до Москвы на 5-11, но коммутатор с народным телефоном отмазывается. Вы же в пятницу обещали мне с Парижу ехать. Мани на ревкойны, плиз. Закинем мани на ревкойны. А насчет того, чтобы приехать в Москву, мы говорим о том, что сейчас собираются очень много групп, поэтому вы списываетесь. Как можно списаться? На Блаблакаре. На группах, да? Можно рацию Зела подключить, дальнобойщиков поискать. Масса вариантов. ВКонтакте есть группы. Вот, например, случай с То с... давай, ты к завтраму опишешь все возможные Хорошо. варианты, и мы их вывесим на 5-11, как это сделать. Мы чуть позже планировали, но сейчас это очень важно, уже вот сейчас прямо... На это самом деле у меня группа уже готовы и едут сами. Да, я знаю. Старый но Лис, Лис, есть Мурманск. те, кто не готовы, значит, надо собрать их. Старый лист Мурманск. Пшеница сейчас вообще не проходит по влаге. Это фураж, кормовое зерно. Чтобы хоть как-то поднялось тесто, Всыпаем улучшители. Вот и гниет хлеб. Мне так технолог хлебзавода сказал. Ну да. Спасибо. Алексей Калининградский, Дядь Слав, после 5.11 нужно срочно создавать дюс США бесплатные, А то спорта в стране вообще нету. Молю Бога, чтобы все свершилось. Я тоже молю Бога. И детско юношеские спортивные школы это очень важный момент. Вы абсолютно правы. Нам нужен не только спорт, нам нужна физкультура и нам нужен спорт детей прежде всего а не какие-то миллиарды, да, там на этих, на футболистов, да, там. поэтому, конечно, эти вопросы мы решим. Главное, решить вопрос о власти за мир и, и труд. Это. Привет из Королева. Спасибо за эфир. Во к народу разослал друзьям и закрепил на стене ВКонтакте. Не ждем и а готовимся. Огромное спасибо. И всех прошу также поступите, продвигайте. Смотрите, сейчас там ссылка внизу есть. Продвигайте везде, потому что нам это нужно. Как просто, просто вы Слав Навальный будет репостить обращение или сам призывать к мирной революции. Вы с ним связывались, а также. Остальным блогерам, друзья, максимальный репост, печатаем листовки и раздаем на улице. Сейчас такое время, когда уже связываться с кем-то вообще нет смысла. Помогайте нам. Да, да, помогайте. да, везде, везде, везде, везде. Я понимаю, что, что Навальный многие вещи не может сказать, потому что он находится в России, его сразу же закроют и посадят. Поэтому нужно э, сделать так, чтобы сказано было и всеми понято, но так, чтобы Алексея за это очередной раз не посадили. Серый, Старый лесть, простите, Мурманск. Фингельгауэр была на совещании. Закончилась на 25 минут раньше. Гриц вошел через пять минут в гостевую. Вопрос. Мог ли сумасшедший без помощи узнать локацию объекта? КОПМ, -ко -э ну, да, да. GPS, понятно. Кто. Вы абсолютно правы. Нас тоже смутило человек, который никогда не был на эхо Москвы. Он, он бы не смог понять, где ее искать. Просто не смог бы понять. мы там были, мы представляем. Да. это. Суд. Да, мы там были, мы представляем. И достаточно сложно там найти человека. Хотя вроде бы один коридор, куча кабинетов справа-слева. Но это очень много кабинетов. Понимаете? Еще чувак... хочется сказать, что перед тем, как зайти в лифт на 14 этаж, приходится стоять до получаса. Да. И еще надо сказать, что тот кабинет, куда он заскочил, я так понимаю, это вот как раз гостевой кабинет, и туда надо пройти через другой кабинет. То не есть, есть селят, ты, да, открытые да. двери, ты видишь кабинет, вот все, исчерпывающая, так сказать, картинка. Ты не, не знаешь, что там влево надо уходить, поэтому м -м, сложно как-то. Я тоже удивился, когда мне сказали, я думал, а как же он там нашел? Ну, да, там? здесь пишут в гостевую, через да. 5 минут он вошел в гостевую. Да, это да, есть гостевая. Да, Морфеус, добрый вечер. Что вы думаете насчет способа захвата телебашни, как в фильме «В», значит, «Виндетта»? Ну, в общем-то, телебашня на самом деле сейчас не нужна. И мы хотим сказать, что вот есть обращение. И огромное количество людей работает на телевизоре. Они работают на различных каналах ГТРК местных. То есть, там, Саратский ГТРК, там я не знаю. Самарской, Нижегородский. И везде можно взять, качнуть вот это обращение и пустить в любой эфир. В абсолютно любой эфир, хоть на Первом канале, хоть на каком угодно, потому что все это проходит через местные линии, и закачать туда не представляется никакого труда, как закачивают туда местную рекламу. Поэтому просим всех, кто работает на телевидении, поспособствуйте, распространите, закидывайте везде. Везде, а нам, где только можно. А нам, собственно, телебашня нужна только для вещания. Ни в коем случае мы там сидеть в ресторане не собираемся, ну, да. поэтому вещать можно и извне. Да. Ридер, да здравствует коммунизм и свобода. Будущее за нами. Наривкоин. На. Ридер, Спасибо, вы, пожалуйста, да. почту указывайте. Сохраним лес. Слава, ты не поверишь. Путин поручил придумать налог на майнинг криптовалют. Я от смеха хочу свою... Майнинговую ферму со стола не уронил. Думаю, это имбецил до суда не доживет, а умрет от жадности. налог на майнинг это очень хорошо, да. Представляешь, люди, которые занимаются майнингом, в большинстве своем даже не знают. Они участвуют в, в процессе да, с биткоинами не знают, что они занимаются майнингом. А им скажут, ребят, вы налог должны. Они скажут, Блин". Да, может, с таким подходом всем подходите, ну, да. безлимитный интернет. Да. Сохраним лес. Слава, ты не поверишь. Путин, как, да, да. МТВ Курга... МВТ, Курган. 5 ноября на революцию выйдут настоящие патриоты. Только дураки, трусы и предатели будут по норам сидеть. Пусть каждый решит для себя, кто он, а я от себя добавлю: тварь дрожащая или право имеешь. Да, конечно, это вот сейчас и выясняется, тварь дрожащая или право имеешь. Поэтому я говорю, вы, прошу вас распространяйте возвание и самое главное постарайтесь это возвание выдать а, на телевизор. И мы распечатать, э, сбросим сейчас э, вариант текстовой. В газетах можно это распечатывать, листовки нужно напечатать. Аноним. Вячеслав, богатырского вам здоровья, сил, удачи. Вячеслав, вообще нет смысла откладывать. Вата с обывателями уже 18 лет наслаждаются. А военные с полицейскими за крошки со стола выслуживаются нам здесь жить да согласен рус из локсли привет хунта воскресенье прислал вам готовое решение по распространению в соцсетях оно не зашло или вы его не читали наверное не зашло можно продублировать я сейчас же посмотрю вот так ага, все дальше да. обращение но одно там не загрузилось может это ваше? да Вера, Вера, Вячеслав, приветствую. Волгоград готов действовать на местах или едем в Москву. Болтыхал? Болтыхал. Болтыхал. Пока молчит. А, ну, Свернем да. шею не до царю. Свернем. А, ну описались на работу. Ну, да, а, пока да. молчит. Свернем шею не до царю. Вот, действовать на местах или ехать в Москву, это только ваше решение. Вы сами должны принимать. Волгоград миллион, рядом Волжский, тоже огромное количество людей. То есть, нужно собраться и понять, что, что мы там делаем в Волгограде, в Волжском. Очень... Да, Волгоград, с точки зрения революционных действий, удачный город. Кот да? Длинный. Кот Верный и Мариночка, привет! Денежка на революцию, как обычно. Новая эпоха, все ближе. Мы мы готовимся, вата ухмыляется. Очень многие работники банков каких-то мутных структур смываются вместе с потомством. Все путем. Да, мы говорили об этом, и сейчас нам очень много приходит сообщений о том, что летят, едут, гребут и так далее. То есть, отваливают Ждут, потому что тоже не ждут, а готовятся. Забайкальс, Марку, Марку Гальперину. Слава, благодарим тебя и твоих соратников за ваш труд по освобождению России от путинских. Спасибо, Наривкоины. Зачислим. Снежок, Снежок. спасибо. Подписи. Спасибо, вот Снежка бы я прям лично хотел бы познакомиться. Виз Голдман, Хунта Сила. Надеюсь, вы прочитали мой email насчет YouTube. И поставьте ультиматум полицаям. Или они 5.11 с нами или против нас. И никого, никакого нейтралитета. Кадыровцы будут стрелять у вас по приказу Путина. Да, я прошу вас тогда вот насчет, э, насчет YouTube. Вы мне тогда продублируете на, э, в личку в Твиттер. И вот то предыдущее, то, что у нас не прошло, тоже в личку в Твиттер продублируйте. Я как раз сейчас буду там. Читать. Александр Нара, Вячеслав, крепкого здоровья вам и как будущее, и как будут реализованы валютные ограничения? Ваше мнение. Никак. Ну не знаю, как будут они э, э, этой властью валютные ограничения организованы. Они очень мечтают сейчас, видите, они говорят, что э, во время кризиса надо там валюту как-то ограничивать. Мы а не будем никак никакую валюту ограничивать. А какой смысл? Так, аноним. На революцию здравия всем нашим встанем. Все как один на пути мразючной нечисти. За справедливое общество, творческих людей, за светлое будущее наших детей. Внуков за счастье и свободу нас. Да, Но спасибо. Я так понял? есть. Да. Пасечник, Буду, будут ли 5-11 пенсии у военных пожарных ментов, а после 5-1, да, И Синерцах. других, ушедших на пенсию до 5-11, изменится ли условия прохождения службы и выхода на пенсию в нее? Безусловно, конечно, абсолютно все изменится. Я могу сказать, что финансирование, конечно, мы будем рассматривать из европейских вариантов. То есть пожарные должны получать как в Европе. Да, тушат они как в Европе. Даже еще, еще страшнее. А получают, в общем-то, сами знаете как. туша Поэтому... ты хуже, чем в Европе. В Европе техника есть. Наши ведра. Да, и деревянные дома, которые горят как вообще, как спички. деревянными да. рукавами. Виталий из Балашова. А если зима вот, у нас на Алтае до минус 50 и вода со всех сторон, они мокрые все. Да я знаю, мокрые, ладно. Вот крышка когда замерзает, они на крышу льют, она замерзает, а тут съезжают потом. Виталий из Балашова. Звал с работы двоих на 5.11. Один сказал, честно очкую, другой жить хочу, смешно. Остальные просто ерничают. Один пойду, перекиньте на Ревкоина, пожалуйста. сегодня. Спасибо. А, один пойду. Да. <связь> Антон К. Вячеслав, будут ли поддерживаться попытки малого бизнеса выйти на экспорт? Конечно. Дальше не вслух. Хорошо. Михаил, Республика Коми, Усть-Цильма. Здравия желаю, Вячеслав. Зачем нам президент? От слова «презик», то есть «гандон». И эти аппараты бюрократические, что плохого в стопроцентном народовластии, когда в каждом селе, городе, деревне будет свое самоуправление. И ничего плохого там нет. И президент, я думаю, что абсолютно не нужен никакой Российской Федерации изначально. В общем-то, у нас есть. По конституции такая должность. И надо с этой конституцией разобраться. Коль мы хотим вернуться в конституционное русло, значит, надо сделать вначале все по конституции. А потом, естественно, мы идем в будущее, значит, все будем менять, но менять все надо на референдуме. Народ хочет царя. Ну, значит, нужно народ этот воспитать так, чтобы он перехотел и чтобы понял, что у него царь в голове, у этого народа, и все нормально. Он сам справится. Сан Саныч. Спасибо, Индекта. спасибо. Сан Павел Санкт-Петербург на борьбу. Спасибо, Владимир Киришин, спасибо, Антон... Антон Наумов. Всем удачи на рифкойны. Спасибо. Сегодня приходили к соратникам участковые, приглашали в отдел полиции на беседу, отказались, начали запугивать, угрожать другими мерами. краснодар подготовка. Но Конечно. это обычная картина. Надо говорить, выписывайте повестку и все. И сразу же. Вы танцуете, мы поем, да. либо вы это поете, мы танцуем. Дронов Зеленоград по усмотрению, друзья, будем все вместе и дай нам Бог удачи. А, да, спасибо. спасибо. А вот насчет запугивания такого, вы тоже можете в ответ запугивать. Еще неизвестно, кто сильнее испугается, да, ну, если да. менту сказать, ты что лезешь, ты даже читать не умеешь, как в том анекдоте, да, на, ты сюда лезешь. Зачем твоей семье? Ты у жены у своей спросил, хочет она жить в иначе российскую компанию в Сирии весь мир запомнит, как похождение бравого солдата Шойгу, да? <свят> <свят> Максимус <свят> Пырловка, привет из Рязани, зачислите на Ревкоине, донат и прошлые, и где писать почту? Может, тут? Да, да, тут да. все правильно. Да, да. спасибо. Николай Рыбинск. Вячеслав Вячеславович, добрый день. Лозунг «Не ждем, а готовимся на выступлениях 5 11 потеряет актуальность. Нужны новые лозунги. Как вы считаете, какие в новые лозунги надо нести на улицу 5 11 Так, революция. Да здравствует революция. Единственная Да, и все лозунги. Путина в отставку, правительство в отставку, Госдуму в отставку, Совет Федерации в отставку, Верховного, Председателя Верховного Суда в отставку, Конституционный Суд в отставку. Всех нафиг, всех разогнать, потому что они дискредитировали себя настолько, что дальше некуда. Это просто следующий путь для них должен быть через трибунал. Татьяна Пушин. Кувшинка. Все получится. Народ с вами. Спасибо. Максимус Пыровка. Сегодня пришел транспортный налог. Платить я, конечно же, не буду. Пошли не нахер. Слав, а правда, что 5 11 хотели сделать 9 мая? Только не состыковка какая-то вышла. Или я что-то путаю? Да, был такое дело, что назывались и другие числа. Даже 26-е марта называлось число, но мы, к сожалению, не были готовы. 26 числу. Сейчас я понимаю, что это некое упущение. Михаил Новосибирск рассудит в нашей истории. Малок на мальчик. Спасибо. Надежда Надеждина. Бред хунь -тяни. Пенсионную копеечку на революцию. За нами правда, мы победим. Спасибо. Так. Вячеслав, всем вам сил, уверенности и здоровья. Надежда Писетовича, очень переживаю за вас. Решает судьба нашего народа и, главное, наших детей и внуков. Да здравствует, 5-11, очень жду. Спасибо, мы тоже ждем. Кирилл, Кирилл Зеленограда. Народ, перед 5-11 соберите для себя мини-аптечку. Не только перевязочный материал, но и лекарства. И еще неплохо в Москве и в Питере. Организовать полевой медпункт лишним не будет. Ребят, вы готовитесь к войне. У нас революция. У нас работают больницы, у нас работают гостиницы, у нас работают столовые. У нас, в конце концов, банкоматы работают. Это революция. Алекс Сон, Слава, эту революцию, по крайней мере, первую волну сделают иногородцы. Поэтому мы на правильном пути, мы победим на Ревкоины. Да, поэтому предлагаем всем ехать в Москву, в Питер. То есть, если вы видите, что можете организовать у себя... Движение, значит оставайтесь Если не видите, езжайте в Москву и в Питер И там двигаемся Сергей, 161 Рус Вячеслав Вячеславович, Андрей Константин Добрый вечер, молюсь за вас каждый день Пусть хранит нас Бог Зачислите пожалуйста на Спасибо. Них. Алексей Энергетик Верю в справедливость Наша победа уже случ... стучится в дверь Не могу пожертвовать много Деньги нужды будут и на местах Спасибо, молодец Спасибо, Спасибо. Неплохо ошкуренный а черенок для лопаты. Как же они надоели, Дядь Слав, пожелайте мне удачи. Соломянный Олег. Олег, удачи, удачи от всей нам. души, всем нам. Эдуард, Эдуард мы победим. С нами более трех лет сомнений не было, что дело правое, распространяя информацию по всем подпискам ватников за с каждым днем все меньше. Мы победим спасибо, да, спасибо Фекла я из Владивостока очень хотел, у, хотел участвовать в революции но получил тяжелую травму поэтому могу послать только маленький вклад прошу зачислить на ревкоины победа будет за нами выздоравливайте от, от всей души желаем здоровья и спасибо Далее Зверева <класс> подписана была с 2014 года в твиттере и в эфире Слава отвечала на мои вопросы перечисляла деньги, готова была жизнь отдать. Да, ну вот ты вчера а, что-то обидел Наталью а Звереву. Я, я. Костя он грубиян. Наташа, я прошу за него прощения. Он сильный Грубиян, он обижает тут и, и других, в общем-то, людей. И на него жалуются часто, но вы же понимаете, что если мы делаем революцию, то мы не можем как бы, делиться по каким-то по признакам характера да, вот эти все такие, эти вот такие ну да, то есть какие-то ершистые, шероховатые, но тут такие очень нужны понимаете, потому что это это революция. Поэтому я прошу за него прощения. Аркадий Укупник. Пусть слава устроит рэп-баттл с Улакшином. А зачем? А, брат, а зачем? Франсис Роуз. Рэп... Чем могу помочь сарайсники из Вишнори и других стран? На этой финишной прямой осталось совсем немного додатой. Нищий, но не дешевый. Спасибо. А ты вот что Виталий не прочитал силу уверенность? А другое число уже там. А другое уже. То мы тогда это не читали. Павел Новопасаран. Вячеслав, здравия, добрые люди. Вопрос, думаю, волнует. многих, что делать будем с банками, которые хозяйствуются на нашей земле. Не секрет, что они практически все зарубежные. Прямо с 5-го, 11 Они, кстати, и не все зарубежные. Большинство банков – это путинская шобла, и они финансируются из Центробанка нашими деньгами. Поэтому нам даже делать ничего не нужно. Нам... нам нужно забрать Центробанк и все. И все эти банки сами сольются. Если будут какие-то зарубежные банки, которые хотят финансировать, да ради бога пусть они делают, что хотят. Другое дело, что мы запретим э, ростовщические кредиты и все. Им просто будет неинтересно, если они э, живут за счет ростовщичества. У нас не будет ростовщичества, нам оно абсолютно не нужно. С что-то почитаем еще. Так. Да. Значит. А, э... все, у нас время на самом деле. Так. Вячеслав, успех вам, но вопрос... Мне кажется, нужно весь народ собрать не в городах РФ, а именно в Москве. Тогда будет 100% шанс трахнуть черенком карлика Пляшива. Да, мы призываем в Москву людей. Приезжайте в Москву, приезжайте в Питер. Обязательно. Москва очень важна. Это место силы нам нужно там как бы свои требования заявить именно в москве Обмантом вкладчиком деньги вернут если от меня будет это если от меня будет это зависеть а я думаю что мое слово будет очень важно здесь то конечно вернут потому что единственная область да, Российской Федерации единственная, которая вернула обманутым вкладчикам деньги ну, в 1995 году за МММ, за русский дом Селинга, за Инвест. Это Саратовская область. Потому что я и покойный Николай Сидорович Макаревич заставили Думу принять постановление, в котором мы говорили о том, что принимаем на себя ответственны за тот беспредел, который допустило государство и, соответственно, выплачиваем обманутым вкладчикам все средства. Потом, конечно, этих обманутых вкладчиков Аяцков еще раз наколол, но все равно средства мы в конце концов выплатили. Так что такие дела. Вячеслав Вячеславович, не забывайте разъяснять, что страна разбогатеет за счет тех средств, 90 процентов, которые остаются сейчас в офшорах от продажи наших недор. Да, средства от продажи национальных богатств разворовываются все нафиг. Поэтому я думаю, что много проблем не будет, если мы прекратим сразу же так сказать, хищение вот эти массовые. И погнет с головы. Все силы на голову. Москву. Да. Так, вот говорят, периферии, Краснодарский край, люди очень мало знают и так далее. А для этого и нужна первая волна. Для этого очень важна первая волна, чтобы люди знали, что Россия поднялась. Тогда все. Не надо, чтобы они Мальцева знали. Не надо, чтобы они Навального знали. Важно, чтобы они знали Путина. И чтобы знали, что его надо пинком под зад гнать. Вот что. Они это знают прекрасно. Мальцев за поддержку уже хакером готов лизать. Это полное И что же у хакеров надо лизать, а? За поддержку. Клавиатуру за поддержку. Представляешь, вот полный фиаско, когда тролли даже не знают, что написать. Вот, представляешь, вот это для них полный фиаско. Спасибо, что вы нас смотрите. Распространяйте, пожалуйста, Спасибо, воззвание. Да, смотрите, да. ставьте лайки, комментируйте, на... выводите в топ видео. Нужно сделать все, чтобы это видео попало в топ Ютуба. Оно на Гретти, То есть, внизу сноска. Внизу сноска на воззвание. И нужно... Может быть, ты в названии нашей этой... Нет, а, как? Будет Хорошо. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.